С осенними дождями и селится на дне печальных глаз, Курлы читана порощание с журавлями, Перекрестит на счастье еще раз. Танцует медленно под звуки саксофона, молочно-белым в свете фонарей, в жемчужно-сером платье из шифона и, шифон, и бусами блестит из янтарей. плавно на пустых укута укутав плечи в шелковый туман. Прекрасная задумчивая фельдь, пленительный и призрачный обман. Приходит грусть, с осенними дождями И селится на дне печальный глаз Курлычет она прощанье с журавлями Перекрестит на счастье еще раз Перекрестит на счастье еще раз